<свят> Пора убивать <свят> <свят> Да что она так грузится-то долго Оле, Ай, полгода не прошло Там вообще, наверное, все генераторы заводили. <свят> На тебе Ой, что такое, больно? Больно? Да я тебе догоню сейчас Что, думаешь, за дурака меня держишь? Или чё? Пошли со мной. И. -ю, и. Э -э. Повеси пока. О, да, детка. Так, штука появляется. Это, это очень хорошо. Это, это очень хорошо. Кстати, когда я записывал ролик по этой игре, я там бушевал жестко за убийцу. От меня все жертвы текали. Я очень сильно бушевал, да так добушевался, что игра нахер вылетела лай ла лай ла ла ла ла ла ла догоню я убью тебя слышишь да перепрыгни ты да блин как же мне не нравится за убийцу играть На тварь все нравится что ты делаешь Чё вы там творите опять генератор трогаете мой шатал я вас вы чё, охренели? Вы чё, обалдели? Да! Кара смертная пришла. Я не знаю, почему она забыться так подглючивает, И меня это очень-очень подбешивает. Так, знаете, нехило так подбешивает. Давай, давай. Я, я понаблюдаю за этим. Что они там делают? Да ты да, да, да чё? Да блин, почему она так... Сколько вообще фпс? Это какая-то жесть! Ух. боже мой да блин иди сюда слышь я тебя словно я говорил я тебя предупреждал один двигатель остался знаете это очень печально если я отойду они ее спасут да вот и славно я с тебя быстрее ты в курсе ну или умнее Так, быстро к тому херу бежать Они его сейчас спасут, я тебе прям Я тебе говорил Я тебе говорил, а я тебе говорил А я тебе говорил, помнишь? Я тебе говорил, а я буду тут про патрулировать А тут один выход Тут по-моему два выхода Алло, что это значит? Отпусти мой двигатель Туда пойду Блин, кто-то... Они сбежали, вот твари Ну ладно Стоять, топор забери Тотопор топор забери Так, все, я убежал Результат матча, жестокий убийца Ну это как бы да Ну как бы я не всех убил Конечно за убийцу это весело играть Но куда веселей быть Вот этим пацаном Вот он я, красивый как всегда Блестящий Как в игре, так и в жизни Так, а что это у меня навыки какие-то там Что это, я за микрофоном что-то не вижу так, сломать исп... навик, сломать крюч. Нет, не надо использовать суперинструменты для того, чтобы сломать крюк. Я, кстати, крюки могу ломать. Я буду ломать. Дебил. Смотри, сейчас починка инструментами. О, как пошло. Бля, инструменты сейчас сломаются. А что это вот это вот за знак? Вот это вот, видишь, типа ее дергает это такое но ну, это инструменты топовые типа я не знаю как они работают тихо блин бит ремонт ремонт это да это про меня я решил пробежаться почему нет надо им и надо пробить пробегиваться про про пробегиваться ну да надо пробегиваться не часто но надо надо, размяться там, размять кости, так сказать. О, о, сейчас мы быстро починим. А инструмент... А почему ты не используешь инструменты? <звук> <звук> Коллективная работа, да. Подожди, сердце... Сердце бьется, надо валить. Извини, кого там бросил. Сорян. Он нас -то как раз не видит за камнем. Я думаю, это вообще беспально. А почему я не понимаю, не использую инструменты? Они все? сломались дурак согласен паша петрик ранен это однако печально но но я починил двигатель эй слышь ты Она телепортироваться умеет вот этого я не ожидал не ожидал снять с крюка быстрее быстрее я своей жизнью рискую ради тебя падение досок это да я потратил время, свою жизнь на ту бабу. И что я получил взамен? Меня ранили. Ну и я думаю, меня спасут. Спасибо. Пример, примерно благодарен. Примерно, приемно. Или как там говорится? Давай залутаемся. Залутаемся, залечимся. Ты дурак? Или перетворяюсь? Так, все, я тебя сейчас вылечу. О боже, что я делаю? Извиняй, братан. Но это не я виноват. Извиняй. Нахер он подумал. Думает, ну нахер тебя. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Меня нет. А меня нет. Я спрятался. Эй. И на этом моменте игра решила послать меня к монахам. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое предыдущее видео по Dead by Daylight. Где-то там. Найдешь. Давай. Удачи.